Привет, друзья, это канал Глобус Мото, меня зовут Патрик, это Инна, если вы подписчик нашего канала, то вы знаете, кто мы такие. Приехали мы сейчас смотреть мотоцикл, какой бы вы думали, Ямаха R6 98, да, или 99 года. Сейчас девушка подойдет, она продает девушка на нем каталась, она взяла его не пойми у кого, сейчас мы узнаем всю полную информацию о нем. Давайте попробуем, угу. не не хочет. А как же нам теперь тогда быть? Может прикрутить от машины? Машину мы сюда не загоним. Мы сами на машине, мы бы сами заехали. Понял. Но... Ой. Ой. Просто как быть теперь тогда? Знал бы я с собой пауэрбанк взял, который заводит. Я приехал посмотреть, а завести там да, не надо. Не завести мы его не смогли. И, короче, не заводим. К сожалению, здесь вообще ну. ничем помочь не могу. Здравствуйте. У вас, да? Ничего да. себе на камеру человеку покажу. А, я без проблем. Мотоцикл у вас давно, да? Год. Год? Катались в любительском сегменте или куда-то побежать? я имею в виду на треке. Я знаю, многие девушки покупают мотоциклы, чтобы на треке катались. Ну так для себя чуть-чуть. Да, Далеко? Если я вот так вот микрофон повешу, вы не будете против? Чтобы просто лучше было слышно, что я там вдалеке буду находиться. Сразу можете сказать, чтобы было при вас, чтобы нет, я не задавал нет, глупых нет, вопросов. Вот такие вот, то есть вот это все было. Угу. До этого владел мальчик несовершеннолетний, ездил на нем года три, наверное. Угу. Что я в нем сделала сейчас? Я, по-моему, скидывала. А документы есть, да, у вас? Да. Ну вот С собой имеется в виду? Да, все с собой. Хвостик У него вот здесь да? вот пушился где-то в этой стороне тросик газа, он полностью был, на оригинальный поменяли. Вот, потом... У него на коллектор масло капало, там эту прокладку поменяли. Зазоры клапанов замеряли, все допустимо. Карбюратор настраивали, манифолды были раскручены. То есть его просто кинули, видимо, вот так вот. Угу. Все как бы ну, сделали, нормально работает. Новый аккумулятор. Что еще при мне-то было сделано? ТО, естественно. Это вот то, что было, когда его купили, и первым делом его погнали в сервис. Угу. Ну, потому что, видимо, плачевное состояние было, Нет, да? он был в нормальном состоянии. Можно документы сразу посмотрю? Можешь? Он а, самопроизвольно набирал оборот. А, понял. Из-за того, что манифолды были раскручены. Подсасывали, я понял. Да. воздух сосал. Они были раскручены, вы их поменяли или, в смысле, подкрутили? И там замена вообще была, половина всего поменяла. были уже. Вот, это не могу сказать. А у меня только птс так угу. Так, Псковская таможня, оригинал. И вы один владелец? Да. То есть вы не ставили на себя наличие? Нет. Угу. Это значит, вы даже не владелец. Ну имеется в виду, по, не, ну, не, по, не, по, у, а у него владельцев нет. У меня есть нет. договор купли-продажи, а не стоит. Угу. Фотография номера номер у меня есть, могу вам почетче скинуть. Фотография чего? Ну, ВИН-номер. А, смотри. я могу посмотреть, и с вашего позволению Все это фотографировал. J, это у нас есть. Вы можете подлечить Давайте J5. j 50 да? 3. Ну тут просто 2, 0. Смотрите. Они, видимо, лишний ноль написали. Да? Вот здесь два нуля. То есть номер совпадает, но лишний ноль. Так, ну все. Тогда по, по документам вопросов нет. Спасибо. Резину вы меняли уже, да? Нет. И как это? Резину держит нормально? Ну, я на нет ездила. Если вы еще... закладывали прям так. Здравенько. Сколько вы примерно... Я на нем на Джимхану ездила. А, сколько примерно катали в общей сложности? На нем пять, наверное. Немного. Надо продаете с болью в сердце, да? Да. Я просто знаю, как девушкам тяжело терять то, что нравится. Так, девятый год, а там идет? Там, по-моему, десятый. Там, да. Она... Но она держит хорошо. семнадцатого года. Потому что она шире, чем у нее должна стоять. <связь> там 190 стоит, да? 190, да. Ну, я бы резину, конечно, поменял. Ну, я и говорила Это, том, не, не, мы, я просто... Я я же... сразу сказала, что там надо будет баллон менять. пара оригинал. Фара оригинальная. Ну, что вы хотите от 99-го я... года? От вас, знаете, вообще вам слова не говорю. Я просто визирую на камеру, и все, потом он принимает решение. Я абсолютно прекрасно понимаю, что, знаете, какие цена и ценность. Поэтому... Тем более, да, тем более за такую цену. Можно, да, с вашего позволения? Да, конечно. Я просто объизирую на камеру то, что Там я... Там разные ключи. Понял, чуть не сломал. А так и было, когда покупали? Да. То есть личинку не меняли? А Нет. Видимо, пытались взломать. Дело в том, что там ключи что ли потеряли. И у него так и идет один комплект ключей постоянно. Мне что-то рассказывали, я на, на это особо внимания не обратил никакого, все равно. Угу. Бак покрашен. Он весь краш. Угу. Он был зеленого яркого цвета. Класс. Ну, не при вас. Так, и ключик сзади, получается, там дергать надо. Здесь тросик, да? Да, тросик, я видел. С вашего позволения можно, да? Да, конечно. Поднимите, пожалуйста. Спасибо. Сидушка оригинал. Есть такие доработки. Да, я представляю, какого колхозника он был. Ну Если да. вам столько пришлось с ним сделать. Да, это вы был... буквально дали ему вторую жизнь. И не жалко людям, да? да? Бывают. Убить технику. Покрашенный. Здесь оригинал. Хвостик обрезали не вы, наверное, да? Mm -mm. Закидывает, наверное, до шлема, да? Mm? Если по грязи идти, закидывать? Нет, да, вообще, до шлема. вообще. Если сравнивать с 600 РР, у которой там Crazy Air будет стоять, uh -huh. то там приедешь весь. Но там она короче, хвощик, да, у него короче хвостик Да, там приедешь весь грязный. А тут я в сильный ливень попадала и Нормально, вообще, да? да нормально. А вы на 600 РР ездили? Да. Класс. Какой год был у вас? Пятый. Ну что, поменяли? Тоже продали? Не покат... мой, брала покататься. А, понял. Колодки под замену. 4.57 диски еще походят. Диски еще походят. 472 минималка 4 Или сколько там? 4,5 минималка. Так, он был у нас 5.70, да. 4,5 минималка, но. 4,75, одинаково. Подтерто есть, в принципе, еще поездит, но недолго. Имеется в виду, диски надо будет поменять. Так, колеса крашеные тоже, да? Да, они не совсем были там. А сколько пробег у него? 50,70? 50. Ну, плюс-минус можно верить. Заведем или мы не сможем завести его? Давайте попробуем. Угу. Не Нет. Не хочет. А как же нам теперь тогда быть? Может, прикрутить от машины? А машину мы сюда не загоним. Просто гараж мой. Вот. И сюда не... нет заезда. Угу. Мы сами на машине, мы бы сами заехали. Ой. Но... Просто как быть теперь тогда? Знал бы, я бы с собой пауэрбанк бы взял, который заводит. Просто получается, как бы... Я приехал посмотреть, а завести наверное, да, не завести можно. мы его не смогли. Существует... Я его с декабря просто не трогала, я сюда даже не приезжала. А, понял. То есть его либо только туда толкать, да? Мы его толкали сейчас туда-туда. <laughs> туда. Ну, это, вниз, это, вниз но это бесполезно, а так мы его толкали. Нет. А вниз заведется, как думаете? Да там такие повороты, не. Короче, не заводим. К сожалению, здесь нет. вообще ничем помочь не могу. Я понял, стекло не крашено но. На следующей неделе будут четверть. Сколько ценник еще раз? 150. 150. И год у нас 99-й. 99. Пробег 50. Ну. Но они стоят. Намного выше. Я не против, я к тому, что мы такой же купили 99-го года за 210, и 200 он отдал его. Ну, то есть, как бы, mm -hmm. я понимаю прекрасно, там немножко и состояние было совсем другое. Вопрос в том, чтобы мы смогли его завести. Он сейчас, если машина... Нет, не сюда. А крокодилы есть. А есть крокодилы? Я могу принести крокодилы, если он даст прикурить. Mm -hmm. Тут, в принципе, два болта открутить. Они уже откручены. Просите у него? Или у нее? У него. Сейчас я пойду спрошу. Извините, у вас не будет крокодилов и прикурить случайно? А можно попросить вас, да? А сколько это вам стоит будет? Спасибо большое. Держи. Мне кажется, нам повезло. Сегодня день Бэкхэма. Угу. Сейчас нам Тут Некоторые колхозинки есть, конечно. Через фишку. На массу. Фузики наверняка все уже. Где он есть? Нажимайся, зараза. Ну да, уже не оригинальные фузики стоят предохранитель Не удивлен. Ну, если, если у вас какие-то другие предложения, мы рассмотрим абсолютно. У нас просто машину мы загнать сюда не можем, чтобы прикурить. Не пускают. Он пластик. Пайный, ремонтированный. Внутри. Ну, По-хорошему здесь, конечно, либо с пластиком поработать, либо поменять на китайский. Но китайский что-то как-то не улыбается вообще. Ну, не знаю, если на самом деле а его он, помыть. Он, еще... он из волокна, это же вообще не родной хвост. У него хвост другой идет чуть-чуть, да? Вроде как. Нет, более... это от новей года идет. Он более угловатый, нет? Вот это идет а от новей года, от получается? инжекторного. Да, получается, ключ где замочная, скважина, она что, здесь должна быть? А здесь куска нету. Вот здесь, насколько я помню, там отлив такой специальный, может, его просто переделали, кусочек. Ну, по-моему, от новей года просто идет и Можем все, от инжекторов и все. За цепочкой, смотрю, ухаживали, меняли ее, да? Нет. То есть, так и досталось сюда? да? Ну, регулярно чистила, смазывала. Кстати, все это отдам. Чистку-смазку вы имеете в виду? Да, матюлевская смазка, Бонус щетки. Небольшой, но приятный. Ну да, и фильтр там еще воздушный. Ну так, по мелочи, все, что mm -hmm. вот это, потому что что-то портится будет. Мысли ну, пока подвеску посчитаю, пока человек там сейчас, нам поможет. Ну, масло загустело, конечно, оно еле поднимается, он рюкер работает. В общем, так подтяжка, видно, стоит жесткая. Амортизатор задний, ну, он не раскачивается. Подогнать к машине туда, наверное, да? Нет, спасибо. А, спасибо. Что плакать буду? Не люблю, когда пробуются. Подержишь? А ты в прежнему можно? Не хватает. Все, да подкатим, это Дымит, а ничего страшного, я подниму Тут немножко дымит, потому что, видимо, бензина твою накидало. Спасибо, давай. Держи, просто. Это прям дымок, это не пар. Давит нормально, так, ты не это не так нельзя, конечно, но у нас нет выбора. Поддерживаем немножко наоборот оборотах его. Это же. Он сам спрашивает наоборот. Полежи здесь, пожалуйста. На троих не понятно. Тут цепь уже звенит. Нет, все цилиндры работают, а цепь оценивает. перестал нормально. Так, сцепление. Но это не сцепление. И оно тоже. И сцепление тоже. 3000 оборотов, но звон стоит теперь. Это несколько. Только что были выстрелы. его поменяли да но давай давай сбрасывай вот умничка стой не, не глохни не глохни крышка покрашена это неудивительно Карбюраторы давно делали? Карбюраторы давно делали? В начале сезона. Ну что там ему плохо? Там у меня есть картинка, смогу скинуть. В сервисе сказали, где надо что сделать, где отрегулировать. Я как раз где-то в октябре в начале съездила, и они мне показали. Там, скорее всего, мембраны менять надо, да? Или подсовки, не, про мембраны ничего не сказали, просто сказали, где, чего, как надо отрегулировать. А, и все. регулировали, получается? Регулировали в начале. А. Но так, чуть-чуть, совсем, без фанатизма. Просто я не знаю, что там за сервис -то такой. Просто, или если к нам, например, приезжает, мы регулируем, и все, он уезжает на другой. У меня сервис там... знакомого. А? То есть, ну как бы он не будет обманывать он наоборот ну, зарядка нормальная он как-то сбрасывает неравномерно, он работает но а он я... когда прогреется, буквально на нем выехать, он перестает себя так вести. Я понял. То есть там... сейчас он стоял два месяца в холоде. Я понял, там, скорее всего, я понял, что там. Там, скорее всего, за этот, э, манифуль, э, не манифульда, а преднагрев топлива с помощью вентиля э, с помощью жидкости, скорее всего, там забитый канал и поэтому... Там э, у них, в общем, есть такая особенность именно вот у, у этих годов у первой Ямахи э, датчик вот этот вот его как-то там регулирует. Датчик да. заслонки да. это, да. это полбеды. Там еще там. есть э, преднагрев топлива стоит, который подогревается в поплавковых камерах. И он идет от радиатора, соответственно, то есть оно, ну, оно преднагревает топливо. И, соответственно, эти трубки, бывают забиваются, и куда-то попадает нагрев, куда-то нет. И, соответственно, поэтому неравномерно работает. Еще может, из-за этого? Просто мало кто это делает, и эти трубки никто никогда не чистит. Вот, и поэтому он начинает так еще работать. Это именно на карбюраторах есть такая ситуация, то это уже очень часто. А все почему-то стараются поменять э, этот, датчик положения дроссельной заслонки. Ну, в принципе, все ясно. Так, цена у него 150, я mm -hmm. правильно понимаю? Mm -hmm. Я человеку сообщу, а там уже будет понятно. Спасибо. Ну, да, можем, да, можно даже Да, конечно. Так, давайте сами. Спасибо. Все, спасибо. Твое мнение. За 150 можно. За 150 можно? Это 99-й год. Ну, хрен знаю. Ну, в принципе, да. Мы хмуро продали за 120. А он еще старше. Так Чисто же, так заводится, едет, в принципе, да. Но. Я думаю, если за 130 до ла бы можно было бы забрать. Ямаху я маху не люблю. Не, покататься, господи, покататься между На, на просто... какой-нибудь трек не жалко, да? Да, вообще пофигу научиться покататься. Да. На земле. И нам он говорит, надо брать. Подписывайтесь на канал и не Глобус Мотоэкип. Хочу мотоцикл, хочу не могу. Это... Блин, ну это как я, я купила свинку. Хочу мотоцикл, хочу не могу. Есть 150 тысяч рублей. Купил мотоцикл, вложил в него да еще не 30. Надо, не надо ну а резину это хотя бы поменяй. Да, по в принципе, да, согласен. Ну, ну, я бы за, там, за 120 я делать, бы его взял. 120-130. Да, падать Потом продать за те же 150-130, и счастлив, да. Что... Да. да, лучше, чем Сибиха, кстати. Но он а, гремит там, он на холодную гремит, на горячую перестал. Мне кажется, там с натяжителем какая-то, ну, потому что масло по холодное было, наверное. Что то ну, вообще? Я себе вообще купила раму и два колеса. С мотором Отлично. отдельно. Потому что у меня были... Вот был ограниченный бюджет, я хотела ездить. Все. И что? Да. Да. Вы обязательно не забудьте подписаться, поставить лайк и написать в комментариях, что вы думаете по поводу этого мотоцикла. Ваши лайки продвигают видео. А, к сожалению, другого продвижения, как за деньги, которое я не очень признаю, я не знаю. Поэтому только от вас зависит продвижение нашего канала. Мол, патрик, я увидел, что стрим начался... Только сейчас, а он уже прошел Либо видео вышло вчера, а у меня только сейчас пришло оповещение Если у вас есть такая проблема Вы либо не нажали на колокольчик ну, YouTube сделал такую хрень, я вообще не знаю, какую хрен он нужен, да? Раньше было просто подписаться и все. Но сейчас вам нужно еще нажать на колокольчик. И, соответственно, даже если у вас он нажат, попробуйте сделать следующим образом. Отписаться от канала, тут же нажать на клавишу, подписаться и снова нажать на колокольчик. Вам будет дан выбор все или какие-то определенные по интересам. Берите, ставьте все. Спасибо, что вы с нами. Меня зовут Патрик, это Инна, канал Глобусмотр. Пока!